какой костной пластике? Да, а где у нее тот дефект, который нуждается в костной пластике? Что? Какой лоскость? какой бы какой, какой сегмент? Нету, нет у меня там никакого дефекта. У меня есть самография, и я откидывала уже этот лоскут. Я оперировала этот, этот участок. Это... Да. Да. Ну, у нее есть атрофия костной ткани, но там не, не требуется никакая костная пластика. Потом, поверьте мне, в этом участке костная пластика, пластика прогностически очень и очень э, а все, уйдет все. Там мышцы Тяжелые. такие, и там такие тяжи мышечные. Вот я. Самый Это, Это самый сложный фрагмент. Вот у нее вот, из от исходного увеличена толщина десны порядка 5 миллиметров. То есть и ширина, и толщина, у нее 5 миллиметров здесь, а было у нее полтора. Не Поэтому была мелкая у нее было мелкое предверие. Да? Как в Питере Чеботарев пересаживал Блок. Он Да я все знаю. Здесь просто анатомически очень плохие условия для да. костной пластики. Почему пациентам рекомендуется сохранять все эти зубы? Мы когда на третий день, у меня есть просто клинический случай, который именно по применению вот леопласта был сделан, когда э, пациентке было сказано, что удаляем четыре резца и все, и никаких. Будем делать костную пластику, имплантацию. А я ей, она ко мне пришла как к последнему инстанции. Я сказала, что ни в коем случае, никакой костной пластики здесь не получится. Я знаю, что это такое, да. Подбородочный участок, это очень сложно. история. Но кольцевидные блоки, это же Мусаев придумал вообще. Это его методика. Это не, не кто-то, это наше, вообще э, запатентованное было всю жизнь. почему теперь кто-то его немцам отдал, я ничего вообще в этом не и понимаю. Не было, не было. Очень беспокоила, очень долго решалась на вмешательство. Ну, в общем, вот она решилась. Она приезжая, она не из Петербурга. И она уговорила меня оперировать ее, хотя бы не сразу, ну, из нижней челюсти. Где? Ну, тут самое главное не то, какие глубокие глубина рецессии. Там тут смысл. Там смысл. вообще и тяжи, и прикрепление, здесь и преддвериение. То есть здесь очень много сочетанной как бы, да, патология. Вот доступ да, с вертикальным разрезом на нижней челюсти с ротацией, разрез проводится в данном случае, но ну, это классический разрез, на самом деле парапардонтальный между э, резцом вторым и клоком. Это подготовка пластического материала. Сейчас объясню, почему боковые участки был поставлен пластический материал, потому что трансплантат мы поставили в передний участок фронтальный, поскольку мы делали сразу все, нам просто нам больше негде было ничего взять. Значит, вот это уже часть ушита, у нее в третьем сегменте. Теперь подготовлена. Проведена вести пластика. Депитализация принимающего ложа. Трансплантат, депитализация его, фиксация. Второй, четвертый сегмент обработка. Это снятие швов. Вот. Это, это через 14 дней. Центральная да, такая, свободная швов. Да. Но только края были допитализированы, да, для того, чтобы правильно адаптировать. Это 4 месяца. Вот здесь у нее такая тонкая слизь, но вы видели, да, как бы в исходных. Смотрите, это следы. Вот это. От крестообразных прижимающих швов у нее остались. То есть она настолько, вот как, как хрустальная ваза Десна. Обычно от них ничего никогда в жизни не видно. Это вот их следы. А вот это след, Вот это, вот это, вот след. А это, конечно, отвести было пластики Это само собой. И вот ее результаты. Они все записаны, зафиксированы, да, обработаны. Это хлоргексидин. Вот она никак не может его никак очистить. Это вот такое вот у нас, она так заполоскала вот этим хлоргексидином. Она купила себя, она боялась, на биолог, она боялась, что то, что я ей назначила, недостаточно. И она еще полоскала все время вот этим хлоргексидином. Черный. Это верхняя челюсть. Да, вот исходное значение. Тут порядка 6 мм. Рецессия на 23 зубе. Вот этот случай. Я для того, чтобы был, быть точной, измеряю не только глубину рецессии, когда регистрирую рецессию, но и расстояние от режущего края до края десны. Потому что это всегда да, убирает все вопросы по поводу того, где находится новое положение десневого края. Все то же самое. Здесь классическая у нее методика. Клык выбран центральным зубом. Разрезы. Лоскут. Это корень, да? Да, это корень. Вот мы сейчас будем его там закрывать. Это, это та... Это черные мозговые оболочки. Это трансплантат небный. Вот он. Ну, вот такой, неплохой. И вот депитализация полная. Вот смотрите теперь, да, клык и первый премоляр был закрыт аутотрансплантатом, потому что там, конечно, была самая глубокая рецессия, и... Узура вот это вот в кости в области 24 зуба, конечно, ее требовалось тоже перекрывать. Вот э, здесь установлен был трансплантат. В остальных всех участках был установлен твердомозговая оболочка перфорированная. Ну и, в общем, вот это финальная часть операции. Здесь я сейчас уделю внимание... Поскольку рецессия была на двадцать первом и на одиннадцатом тоже очень высокая, я отслоила всю уздечку. И сняла напряжение тем, что немножко переместила в области 11 зуба десну вниз, чтобы убрать напряжение с лоскута в области 21 зуба. Там не было целью закрыть рецессию, как раз таки. Там именно было целью зафиксировать лоскут в подобном положении. И при том, что у меня такая тонкая слизистая, мы опять все равно видите, наложили крестообразные швы прижимающие. Именно здесь они не прижимают трансплантат, не лоскут, они э, убирают э, негативное влияние минических мышц. Она такая еще очень активная. Стиль, да? да, это к, к маткости не Это фиксация. Это вот результат теперь на нижней челюсти спустя 7 месяцев. Это вот она уже приехала на последнюю операцию. Это вот уже то, то, что внизу у нее на сегодняшний день. И видите, какая у нее динамика. Вроде бы 4 месяца оставалось много еще да, высоты. Глубина рецессии еще оставалась. А сейчас лоскут начинает как будто расти вверх. То есть он регенераторный да, такой потенциал. Посмотрите, на 46-м зубе вообще она закрылась. Вот Прошло 3 месяца, эта рецессия закрылась. Создание прикрепленной десны, даже если у вас нет полного процента закрытия корня, все равно дает потенциал регенеративный для роста.